Вот, ребят, э, как я писал заранее до этого, что в Беларусь сделал прошивку на Vestu спорт и в Питере вот мы ее испытываем. Сегодня залили э, с изменениями, которые, о которых я говорил. Сейчас вот проехали прям... Ну, нормально. Единственное, там были проблемы при трогании, небольшой такой провальчик оборотов и как бы, ну, мешало, да, сильно, я думаю. Сейчас я как бы попытался это скомпенсировать и плюс еще немного со скоростью фазорегулятора покрутил, чтобы еще момент еще быстрее нарастал. Ну, вроде как бы, по-моему, получилось у нас что-то, мне кажется. Но опять же, сейчас сегодня у нас очень тепло, ставил снег, на дорогах как бы асфальт появился, Но ну и все-таки на зим, зимней резине мы еще. Вот. И будет потом на на лето, когда переоденешься, я думаю, там вообще будет в кайф. по запросу. Моменты сделаем еще более, наверное, явный. Ну, в общем, все отлично получается. Единственное, жду отзыва с Беларуси и посмотрим, что там человек скажет, потому что там прошивка совсем другая. То есть она не совсем на базе этой, но под спортивный стиль езды. Так что будем продолжать испытывать и, может быть, еще скоро будем откатывать на ТМРейс Ресивер, ресивере, если человек там купит. Тоже будет очень интересно. Так что не забываем под видео ходить, подписываться, ставить кол колокольчики, ну и все остальное. В общем, всем пока и до новых встреч.